«Переданные России координаты помогли ликвидировать базу диверсантов ВСУ в Николаеве на острове Майский, где они готовились британскими инструкторами к атаке на российские корабли с помощью подводных беспилотников. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и русские попали четко в цель», сообщил РИА Новости один из николаевских подпольщиков. Добавив, что взрыв оказался очень мощным, поскольку детонировало очень долго. Склад с боеприпасами был полностью уничтожен, а также затоплено много помещений базы. По словам подпольщика, подводные беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Они должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море, в районе Одессы и на базе в Севастополе, пояснил собеседник агентства.